Ситуация такая, если пришел клиент, и у него маленькая зарплата, по 2 НДФЛ. По 2 МДФЛ маленькая зарплата, ну, как правило, 70%, наверное, людям в России оплачивают, значит, маленькую зарплату официальную, чтобы меньше платить налогу, работ... налоги работодателю, а по факту они получают большую зарплату. Давайте я вам сейчас расскажу такое справка по форме банка, для этих целей банки выдали как бы, изготовили справку по форме банка, ее не нужно бояться, бухгалтерам многие боятся, на самом деле ее банки готовили для того, чтобы понять, что клиент платежеспособный, наша задача, наша цель доказать банку, что он платежеспособный, что он получает зарплату, а не для того, чтобы там налоговая проверила эту компанию, это все неправда многие бухгалтера, не хотят давать, ссылаясь на то, что у нас будет проверка. Это неверно. Значит, ситуация номер один. Давай, вот, Екатерина, расскажи, пожалуйста. Если у клиента маленькая зарплата по 2 НДФЛ, допустим, так... у него 15 тысяч рублей, да? По 2 НДФЛ 15 тысяч рублей, да. Да, значит, он должен на работе попросить в этой же организации справку... По форме по банка, банка, да, банка, а по форме банка, получает 50 тысяч рублей, да, то есть клиент может договориться попросить <говорить> на, на работе, чтобы ему дали вот именно на 50 тысяч рублей за на трудовую книжку, <плокации> правильно? Да, если клиент не могут сделать эту справку по форме банка на 50 тысяч, или он по факту получает также 15 тысяч, как и в НДП, тогда ему... Он может или найти у знакомых ИП или ОО и попросить, чтобы ему сделали трудовой договор и справку по форму банка, это его будет вторая зарплата по совместительству. Или он на самом деле работает на второй работе, и у него реально есть трудовой ну, да. договор. По как часто многие подрабатывают? Да, бывает таких новых клиентов. То есть получается на 15 тысяч, и, допустим, здесь ему сделают там, на 35 тысяч рублей трудовой договор. Все, самое главное, что у нас трудовая книжка есть. Без трудовой книжки банк не принимает. Значит, два НДФЛ у него есть основное место работы. И мы дополнительный доход, у него есть по трудовому договору и справку по форме банка, где тоже при просмотре ответит, да, он подрабатывает, да, работает вот со слов подтвердят. А, это второй вариант. И, значит, третий вариант, а, если не дают, здесь вот 15 даний, больше не дают, значит, он, а, ну, как шпаргалка, мы подсказываем своим клиентам, а клиентам значит, нужно обратиться к а, собственникам бизнеса, бизнесов ИП или О, знакомые, там через знакомых попросить, чтобы они составили с ним а, вот такой трудовой договор, подсказать клиенту справку по форме банка. А, наша задача подтвердить а, клиенту, что он а, значит а, ну, способный. Понятно, что мы здесь обходим, но работодатель, говорит, ну, никакую, не дают он не 50 тысяч рублей, но нам надо помочь. И здесь мы уже тогда обходим немножко работодателя. И, всех, и как бы договор... объясняем, что найдите себе, значит, скажем, такого вот работодателя, который согласен вам выдать именно вот трудовой договор и справку по форме которую...